Всем привет, с вами Вадим Барамовский и это видео о том, что делать, если OnePlus 5 стал кирпичом, о том, как восстановить OnePlus 5. Извиняюсь за качество картинки, и боком слабый, и я мог писать видос только на телефон, ибо все было гало, и было бы очень плохо. И вот, поехали. Для начала нам необходимо скачать нужные файлы, которые. Ссылку я кинул на которые в описании. Так. Скачиваем, устанавливаем на компьютер. Распаковываем. Нужно скачать драйвера. И получается прошивку для телефона. Так, распаковываем. Опана, опана. Также мы скачать должны прошивку. Пишем, например, OnePlus прошивка. Заходим на официальный сайт. Виставим, выбираем телефон, скачиваем самую первую прошивку. Видос я снимал давным-давно, поэтому сейчас уже другие прошивочки вышли. Просто на телефоне, который я снимал, тоже микрофон говно, и в принципе все говно. А на OnePlus я снимать не мог, потому что я его восстанавливал, у меня был сломан. Нажимаем ⁇ Скачать ⁇ Ждем миллион лет, пока у нас все это скачается через наш... Долгий-долгий интернет. Все, у нас распаковывается архивчик, который мы скачали по ссылочке в описании. И также скачивается актуальная версия прошивки. Одновременно все это делается. И я ускоряю видос. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Китаем на рабочий стол это, заходим в драйвера, разрешаем, можно от имени администратора заходить, потом пишем всегда Y когда нас спрашивают и нажимаем Enter, можно с большим можно с маленькой пока писать, нажимаем далее, Берем телефончик свой. Допустим, что он у меня рипнулся. Но у меня не рипнулся. Если там хотели какие-то рут-прова установить, что-то там побаловаться с ним программно, и он полетел, то это вам поможет. Если он вообще не врубается, ни одна кнопка не нажимается, ничего не происходит, никаких признаков жизни. Также, если вы просто забыли пароль или, например, нашли телефон, и он заблокирован. Я сто лет пытаюсь ставить. А, блин, я там сказал, короче. Надо было зажать кнопку громкости и подержать громкости вверх, повышение громкости. Зажать ее 10 секунд и после 10 секунд ставить кабель в телефон. Прежде он должен быть выключен. Вот, мы вставили. Заходим в распакованный архивчик нажимаем он там на программу которая будет заходим в нее появляется там какие-то надписи посередине девайс написано нажимаем старт и происходит загрузка загорается индикатор зеленого цвета на телефоне и это значит все успешно все файлы по ходу нужны это раз а то что там написано девайс вроде это то что телефончик найден Тут я ускоряю 16 раз. Ты -ты -ты. Посмотрим на мои будущие пугати. Это вроде шейрон. Тут я думаю уже загрузилось, но ничего подобного. Просто так телефончик держу. Чтобы показать, что произойдет, но ничего не происходит. Вон зелененьким цветом видно, что загрузка завершена. Сам телефон врубается, я ничего не нажимаю. Отключаем провод. И почти уже все готово. Все на компьютере можно все закрыть. Да, мне просто экран выключил, ничего сказать не надо. Приветствие! Это все вообще просто так проходим на отстань. Ничего не надо Синхронизировать, ничего подключать не надо. Надо сейчас просто будет в телефон закинуть актуальную прошивку. И перед тем, как установить ее, нужно будет все в телефоне сбросить. Тем самым у вас получится стоковый телефончик с актуальной прошивочкой, с заводскими настройками. Все будет прекрасно работать. Если у вас что-то сломалось программно, то это все починится. Если, например, сканера не работает, потому что там сгорел контакт какой-то, то его не починить, например, этим будет. Откладку под USB включаем. Достаем кабель, вставляем кабель, включаем монитор. Откладка по USB включена. Дальше нам нужно передачу файлов включить. Драйвера у нас, по сути... Нет, у нас вроде драйвера даже не установлены. Блин, но ну нормально, компьютеры вроде должны сами драйвера на него установить. Я пробовал на ноутбуке. Ноутбук сам драйвера устанавливает. Мой комп старенький не хочет. Поэтому находим вот такой типа cd дисковод OnePlus. он плюс. Не вижу, что там написано. Нажимаем на него. Разрешаем его. Все. И тут устанавливаются драйвера у нас. Почему-то я ничего не мотаю. Английский, окей, ничем нет не надо. Это не все, я придумал, это все сайтов ПДА, там все люди пишут. Все равно устанавливаем, у нас выбора нет. Просто непонятно пишут. И так тяжело было разобраться в этом. Видосиков на ютубчике нет. Я старался. У меня все диски забиты. Все мои виртуальные диски облака Mail.ru, Яндекс и Гугл. Они все забиты этими файлами. Чтобы вам было удобно скачать на диск, который вы хотите. На Облако, в смысле. Дальше мы перемещаем, копируем на наш телефон актуальную прошивку, которую мы скачали в начале видео. Дальше мы заходим в настройки, должны мы зайти сейчас. Ну да, вот все у нас тут все перекинулось. <г� -г� -г�> обновление системы нажимаем. Нажимаем справа вверху там дополнительно. Местное обновление. Находим это обновление, которое у нас было. Нажимаем, короче, установить его. кто-то звонит. Видос снимал месяц назад. Никак времени не было сделать звук для него. Ибо там одни шумы. То есть я всё так быстро перематываю. Тут у нас загружается плоскочка. Вот сам, короче, перезагружаться начал. <свот> <свот> так, и это тоже еще не все. Нужно будет сбросить данные. Чтобы все было классно. Не хочет фокусироваться телефончик, Это опять мотаю, мотаю, мотаю. Показываю, как у меня разбилось стекло за 200 рублей, 5D. Нажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку включения, как я понял. И держим их. Две кнопочки. Заходит фазбут, кнопка уменьшения громкости переходим в режим recovery mode на кнопку питания нажимаем и получается это выбираем нажимаем, переходим кнопкой уменьшения громкости на английский язык ну и сенсором можно да. потом vape data там было что-то написано reset систем нажимаем yes ждем нажимаем done неисправлено прочитал vape data and cache vape cache, yes Happy can please И теперь последнее. Да, это все тоже удаляем. Чистим. Теперь можно нажать Reboot. Нажимаем Reboot. Телефон перезагружается. Но я не нажал, поэтому нажимаю сюда. И теперь нажимаю Ext. Reboot. Можно было сразу ребут нажать. Все. У нас загружается телефон. Он починен. Все работает. Кирпичик стал нормальным телефоном. Вот так. Можно опять скачивать root-провал, устанавливать на него ломать его. Привет. И тут уже все Синхронизацию делаем. Имя своё вводим, подключаем к сетям его. Пользуемся его на здоровье. Вот. Видосики будет рингламка. Она все стоит копейки. Так что вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вадим Барбовский. Всем пока-пока.